Эй, Пип, как ты начал заниматься рэпом? А, ну, раньше пип, я совсем я не интересовался музыкой. Я любил пип. видеоигры, аниме, читал много книг. Но однажды я наткнулся на канал Михаила Сидникова. Очень крутой чувак, просто... Я подумал, блин, у него такие крутые туториалы. Я даже набил тату с его именем. Ну, и с того времени... Я действительно стал заниматься музыкой, научился сводить. Подпишитесь нахрен на этого чувака, он крутой. Йоу, салам алейкум. Пацаны, девочки, сходу такой вопрос, извиняюсь, что так сразу потревожил. Но вы знали, что 80% моих зрителей смотрят мои видео без подписки? я знаю, что кто-то из вас еще до сих пор не подписался, поэтому я жду ровно 5 секунд перед тем, как начать мое видео. Я надеюсь, что ты уже подписался А это три крутых комментария под прошлым видео Если ты хочешь попасть в следующее видео Напиши три рандомных комментария Либо один креативный И обязательно увидишь себя на экране Друзья, я иду по очень опасному району это настоящее гетто, если вы видите по заднему пейзажу. За мной уже охотятся многие банды, потому что я раскрываю самые главные секреты русского и не только хип-хопа. Итак, почему же Эмма а Стоп, Стар... а, секундочку. Русская, людская, забыва... Да? Я бы хотел поговорить со своим да ничего, видео снимаем, ты сам как. О, я тебя по факту а? Ну что ж, а мы потихоньку перемещаемся на мою домашнюю студию, на которой записывались многие известные рэп исполнители, такие как Тревис Скотт, Паша Техник, а также Кирилл Бледный. Итак, давайте по-быстрому разберем наш проект. Здесь все очень просто. Этот луп я взял с сайта Looperman, просто ввел set guitars sample и нашел вот такой вот отрывок, небольшой кусочек. Изначально сэмпл у нас выглядит вот так. Примерно, да? Изначально, когда мы открываем программу, она может выглядеть у нас примерно вот так. What the fuck is this? Shit? Нам нужно нажать всего лишь на эту кнопочку и перейдем в режим обычного секвенсора. Далее мы берем наш лук. Допустим, уже у нас он есть. Перемещаем сюда наш секвенсор. Что нужно сделать дальше? Дальше нам нужно просто взять и выставить BPM. То есть, когда я скачивал sample, там был написано примерный BPM. Я подобрал BPM, станет у нас вот тут. 128, вернемся назад. И теперь можем послушать наш лук. Давайте сделаем это. Если вы заметили, мой луп он повторяется, то есть постоянно, постоянно, постоянно идет. Как я это сделал? То есть, например, у вас есть какой-то отрезок. Давайте вот вас создадим такой момент. Допустим, вот у вас есть какой-то луп, а вы хотите, чтобы он повторялся бесконечно. Вам нужно будет его переместить, скопировать, нажать Ctrl D. И вот у вас получается два единых отрезка мелодии. Давайте послушаем. Как же сделать так, чтобы не было вот этого перехода, слышно, да? Во Frustilops это делается гораздо сложнее. Здесь это делается просто, выделяем два этих кусочка, нажимаем клавиши Cattle-J. Всегда держите в голове, что работают все сочетания клавиш только с английской раскладкой. Так, и вот мы уже можем понять, что у нас превратилось это в единую мелодию. Далее мы нажимаем Cattle-D. Вот. Всё. Теперь, как написать драм-партию, то есть обычно я пишу ее со снееров, то есть я только начинаю двигаться в битмейкинге, поэтому я буду развиваться вместе с вами. А, мы можем написать двумя путями, либо закинуть, то есть если у нас какой-то есть сэмпл-пак, взять любой наш звук, примеру, да? Закинуть его прямо сюда, ну и в принципе вот так вот расставлять, да? Минутку. Так тоже можно делать. В принципе, в этом ничего зазорного нет. Единственный минус этого способа, что если мы захотим заменить этот звук, нам придется переписывать все заново. А во втором способе мы можем просто поставить другой звук. Итак, как же нам прописать ударную партию? Это очень просто. Нажимаем вот так. Нажимаем Insert MIDI Track. У нас сейчас создастся новая дорожка. Выделяем нашу область. И заходим в инструменты. Добавляем сэмплер. Что такое сэмплер? То есть, ну, то же самое, что во фруктивопсе, мы можем импортировать звуки, работать с ними уже дальше. Допустим, здесь я хочу добавить перкуссию, да? Ну, к примеру, эту. я прямо загружаю ее сюда. И теперь, как же нам перейти в наш заветный пиано ролл? Нам нужно, чтобы наша область была выделена, зажимаем сочетание клавиш, Ctrl shift, m, и выпадаем наш пиано ролл. Еще момент, то есть иногда, когда мы пишем какую-то мелодию, да, какие-то ударные, мы можем не слышать наш звук. Что же здесь нужно сделать? Нажать на клавишу наушники и, о чудо, мы можем здесь уже прописывать какую-то партию. В принципе, как прописывать партию, я думаю, объяснять не нужно. Здесь ничего сложного нет. То есть слушаем, а, при включаем метроном. Таким способы мы прописываем кик, snare и так далее. Давайте послушаем, как моя драм партия звучит без баса. Давайте его пока отключим, и без мелодии. Давайте послушаем. Очень важно, чтобы наша драм-партия сочеталась с нашей мелодией. То есть, если мы немножко сместим наши барабаны, допустим, да, то есть, либо увеличим BPM, у нас уже будет такая своеобразная каша. И сочетаться с мелодией она совсем не будет. Так. Вот у нас есть такой небольшой отрезок, то есть небольшой отрезок беда. Дальше нам нужно что сделать? Точно так же через сэмплер создаем нам нас миди трек. В принципе, я думаю, вы уже поняли. И создаем наш бас. Вот у нас отключен. А я расскажу сейчас, как можно очень легко написать бас в тон. Давайте послушаем сначала наш бит с басом, либо послушаем наш бас отдельно. Я не буду показывать обработки, потому что я еще в этом не очень силен, то есть я делаю все на слух. Давайте послушаем, как звучит наш бас. Еще одна фишка не всегда слышно, то есть совпадает ли бас с мелодией. Поэтому мы можем писать прямо выше, да, прямо вот где-то вот так, да, и слышать. Допустим, смотрите, до у нас не совпадает, если мы переместимся на... Ми. В этом треке я решил смешать жанры, то есть сделать вокал в стиле Лил Пипа на такой достаточно треповый инструментал, ну он такой грустненький, атмосферненький и так далее. Давайте перейдем к записи вокала, и вы услышите уже готовую композицию. <музыка>